Усталые очень, в дорожной пыли, Без жалости и печали, Чекисты к врагу народа пришли, И громко в дверь постучали. ⁇ Здавайся, страшный злой террорист, Мозги нам не ярепения ⁇ Ты окружен, кричит главный чекист, Руки вверх, Беркович Женя, Приказ есть живым тебя не брать Из-за твоих преступлений. В бронежилетах нас целая радь. Сдавайся, Беркович Евгений! Девушка вышла. Лицо незнакомо, мило сияет улыбка. Проходите, прошу вас, будьте как дома, Но, думаю, здесь ошибка. Нет-нет, адрес точный, в том вы дому. Понятны ваши мотивы, но я все же девушка, А потому используйте феминитивы. По новым законам я террорист, Мольбы не будет и писка, Но все же, товарищ главный чекист, Зовите меня террористка. Чутоко шалел товарищ майор На лице осознания мука. Закончил он странный тот разговор С вещами на выход, сука. И все-то у вас, либералов, вот так, возможно, скажет мой зритель. Уж если чекист, то сразу дурак, прекрасного не ценитель. На деле Наделишь, они читают басе в спецшколе, Бодлера и Сартра, Толстого и Пушкина, нашего все. Не чужды они и театра. Простите, товарищи, может, труд ваш недостойно нами оценен. И ходите вы на вернисаж, и любимый поэт ваш Есенин. В большом вы бываете часто и в малом. Не круг в плейлисте Шостакович. Ночью с фонариком под одеялом. Почитайте Женю Перкович.